Всем привет дорогие друзья, давно не снимал обзоры по Airdrop, который проходит на бирже Eobit. Здесь мы зарабатываем монету FastDollars каждый день, выполняя простые задания. Монета начнет торговаться в июне, пока зарабатываем, стараемся не пропускать и выполнять задания ежедневно. В июне также будет открыт фарминг, памп, наверное еще придумают инвест-бокс. моя реферальная ссылка будет в описании под видео, кто с мобильных устройств отсканируйте QR код. Также советую включить 2FA для безопасности вашего аккаунта. Перед сканированием кода 2FA сделайте скриншот, а текстовую часть этого кода сохраните в блокнот. Все эти данные берите на флешку для восстановления на будущее. Сломался мобильный телефон, взяли новый, установили приложение 2FA, отсканировали код. И продолжаем пользоваться своим аккаунтом. По заданиям. За регистрацию дают один раз. За депозит, трейд, своп, дайс. Я снял отдельное видео по нему. Все четыре задания выполнил за две минуты. Ссылка в описании, посмотрите. Фарминг. Тоже было видео, где я рассказал, как запустить фарминг. Размещаем посты в твиттере в фейсбуке у кого работает ВК по моему отключили сейчас кстати те задания которые я выполнял размещал отдельный ссылку как видите приняли засчитали за видео в youtube тикток при желании не нужно включать никаких музык и снимать все это на мобильный телефон нужно объяснять как выполнять задание что нужно сделать Для кажд... каждого задания тут есть определенное описание. В названии должно быть слово «IoBit» и ключевое слово. То есть вот это копируем, вставляем в название видеоролика. Например, «Airdrop» на бирже EOBIT, а дальше вот эти слова. В теги к этому видео добавляем вот эти теги. Видео также должно быть видно QR-код и ваша реферальная ссылка. У кого заблокирован TikTok, видео можно загружать, включая VPN. Включаем VPN, переходим в TikTok, загружаем видео, добавляем комментарий со своей реферальной ссылкой. И на этом все. Размещайте видео, а ссылку вставляете сюда в ответы. Я сейчас вот как раз вот это видео выложу и на YouTube, и на TikTok. Сейчас ä, правила изменили. Раньше было 60 секунд видео. Теперь размер 2 гигабайта до 2. Сейчас подождите. Вот. Формат MP4 разрешение от до 5 минут и меньше 2 гигабайт объем как раз вот те видео которые я до этого снимал сейчас снимаю они подходят и туда и туда единственная разница здесь нужно включить только VPN на этом все присоединяйтесь выполняйте задание, получайте монет каждый день и ждем Старт торгов в июне. Всем пока.